увеличительным зеркалом и подсвечивают то что мы пытаемся скрыть отражают то что мы не хотели бы видеть в себе друзья прежде чем перейти к теме приглашаю вас на мой телеграм-канал в котором я размещаю информацию в текстовом формате и дублирую видео из youtube заходите подписывайтесь буду рада вас видеть традиционно полнолуние когда Луна находится в знаке своего падения, в экстремальном скорпионе, связывает с серьезными жизненными трансформациями. Это особенная полнолуние, мощная энергетика которого выделяет его среди остальных полнолуний года. Примечательно, что Плутон, управитель скорпиона, 27 апреля именно в день полнолуния в этом знаке поворачивается в ретроградное движение в знаке Козерога посмотрите пожалуйста видео на моем канале ссылка в закрепленном комментарии такое совпадение всех нас заставит заново переживать прошлое находить причинно-следственные связи с настоящим делать выводы и преобразовывать свою жизнь напряженный день так как возможно обнародование скрываемых фактов биографии которые способны нанести значительный урон репутации Вообще, полнолуние 27 апреля способно оказать решающее влияние на судьбу. Совершенно не обязательно, что в худшую сторону. Наоборот, происходит уничтожение отжившего, устаревшего, неспособного развиваться, подготавливая плацдарм для нового и перспективного. Хотя сначала может казаться, что все рушится, но не допускайте упаднических настроений так как фиксация на негативе может привести к депрессии и разочарованию. Полнолуние в Скорпионе, да еще и при развороте Плутона в ретро ретродвижение, подразумевает, что накопившиеся самые болезненные и тщательно скрываемые жизненные обстоятельства и страхи, самый болезненный и негативный опыт, подавленные желания и мотивы, заставят многих с этим соприкоснуться вновь. Внутренняя работа над собой в это полнолуние позволит сбросить ненужный психологический багаж и упорядочить свою реальность. Для начала нужно признаться себе в том, что проблема есть, принять это, попытаться осознать самостоятельно или с помощью специалиста, у кого как получается. А потом отпустить и закрыть вопрос. Если не знаете, как это сделать, обращайтесь контакты на главной странице и под видео. Найдем удобное время для индивидуальной консультации. Если внутри накоплено много противоречий, непроработанных страхов и проблем, то в полнолуние и плюс-минус день до и после лучше не принимать важные решения, избегать потенциально опасных ситуаций и любого риска. Непроработанные внутренние конфликты, противоречия, страхи и травмы могут стать причиной сложных состояний, провоцировать людей на иррациональные поступки, разрушительное поведение и конфликты в отношениях. Вообще, в процессе длительной эволюции подсознание возникло как средство защиты сознания от лишней работы и непереносимых психологических нагрузок. Действительно. Во-первых, любые травмы, внутренние проблемы и противоречия блокируют энергию и требуют огромных энергетических затрат на то, чтобы удерживать все это внутри, в подсознании и не пускать в сознание. Но все внутренние блоки рано или поздно проявляются, поэтому нет смысла постоянно убегать от самого себя. И полнолуние в Скорпионе, которое бывает раз в год, помогает людям освободиться от тяжелых внутренних состояний очиститься улучшить качество своей жизни и наполниться позитивом рекомендую всем в полнолуние воздержаться от употребления алкоголя и средств меняющих сознание иначе это может привести к непредсказуемым последствиям действие этих веществ усиливается в полнолуние а самое незначительное раздражение может спровоцировать эмоциональные реакции разрушительной силы. И это необходимо учитывать, выстраивая свои отношения с другими людьми и планируя собственные дела. Вблизи полнолуния в Скорпионе и в ближайшие дни после него могут достигнуть кульминации и раскрытия прошлые сюжеты, связанные с финансовыми вопросами, особенно сложными взаимоотношениями, обидами и претензиями. Поэтому стоит предусмотреть и предупредить нежелательные повороты в развитии соответствующих тем. Решение таких финансовых вопросов, которые связаны с риском или спорными случаями, лучше не планировать и отложить на несколько дней. С другой стороны, все, что выносится на поверхность вблизи Скорпионева полнолуния, позволит нам ясно увидеть наиболее глубокие внутренние проблемы, требующие решения. В дни полнолуния 27 апреля старайтесь правильно контактировать с деньгами. Если вы в это время получили зарплату, лучше ее не тратить. Никаких одалживаний, кредитов и масштабных покупок. Отказывайтесь и от финансовых сделок, иначе рискуете многое потерять. Имейте в виду, что выход из любых сложных ситуаций и возможностей изменений в жизни всегда проходят через работу с темной стороной своей души, через принятие отторгнутых частей себя и их трансформацию. И этот процесс соответствует скорпионным характеристикам. По принципу аналогии, полнолунию соответствует энергии Марса, то есть это огромная сила и ресурсы.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 Помогает конструктивно направлять свою энергию на процесс возрождения в новом качестве. Посмотрите, пожалуйста, мое видео о транзите Марса по знаку Рака. Ссылка в закрепленном комментарии. В это полнолуние можно получить доступ к своим внутренним ресурсам, если правильно воспользоваться его потенциалом. В это время мы можем получить особенно важные подсказки, найти решение важных жизненных задач и выходы из сложных жизненных проблем. Полнолуние в Скорпионе 27 апреля – это прекрасное время для внутренней работы и внутренних трансформаций, для получения ответов на важные вопросы, для обращения к своему бессознательному за помощью – а также для получения доступа к внутренним ресурсам, которые необходимы нам в решении повседневных задач. Полнолуние 27 апреля в гармоничных аспектах с Плутоном и Марсом, мощными планетами, управителями Скорпиона. Поэтому в эти дни эмоции приобретают огромную силу, которая может быть как разрушительной, так и созидательной, в зависимости от того, как и на что направляется. Это прекрасные дни для того, чтобы концентрироваться на конкретных целях, направлять силу своих эмоций на их достижение, решение конкретных задач, но они же требуют осторожности в своих желаниях и эмоциональных побуждениях. Мощная энергетика Скорпиония и Луны будет способствовать воплощению самых неосознаваемых из них. Ищите внутренние причины любых важных для вас проблем, трансформируйте их и сила этого магического полнолуния поможет изменить вашу жизнь в лучшую сторону не бойтесь действовать в день полнолуния вы почувствуете невероятный прилив сил чтобы контролировать энергии полнолуния в скорпионе нужно составить план и настроиться на перемены в ближайшие дни к полнолунию и после него